Кошки-мышки Жили-были голуби на крыше, А в подвале дома жили мыши. Силенькие хвостики и ножки Прятались за трубами от кошки. Птицы-кошек тоже опасались, За птенцов беспомощных боялись. И однажды голуби и мыши собрались поговорить на крыше, чтобы кошек навсегда прогнать, хватит уже маленьких пугать. Кошки в доме жили, не тужили, все подъезды теплые обжили, по квартирам человечьи руки и гуляли только из-за скуки. По весне на улице орали. Острыми когтями мебель драли, облизали, нежились, катились, но ловить мышей не разучились. Привлекало всякое движение, и звериный дух уничтожения — и пойма на добыча, и несет к хозяину мурлычему погладь за ушками меня. Что для них мышиная возня? Эти еще серенькие птички, Вон у курицы яички так яички, А у голубей, как шелупонь. И на чердаке такая вонь, И зачем им кошкам ультиматум, Будьте вы хоть трижды дипломатом. Началась холодная война, И надолго дом лишился сна, От подвала и до самой крыши, мыши мыши мыши мыши мыши бедные коты котята кошки перестали греться на окошке некогда им стало когти драть тут уж не миукать а рыдать целый день кричали люди мышь эй кошак не видишь только спишь обленился разве это кот как слепой и растолстевший крот а на улице вообще невыносимо. Каждый голубь, пролетая мимо, целил кошке шкурку удобрить, чтоб котам больнее досадить. И тогда коты взмолились ором, мол, готовы мы к переговорам и готовы попросить прощения и признать сражение и поражение. Долго голуби с мышами обсуждали мелкие нужные детали. Чтоб ходили все коты и кошки только по очерченной дорожке, Чтоб в подвале носа не казали, и на крышу чтоб не залезали. Так хотелось кошкам возразить, когти и клыки в тела всадить. Но куда деваться? Промолчали. Мы согласны, тихо прорычали. Голуби опять живут на крыше. А в подвале дома снова мыши, а в квартирах кошки и коты Лижут языком свои усы. Правда, иногда еще бывает, новая история всплывает, Ловит мышку лапой в доме кот. Но ведь это мелочи, не в счет. И весной взбирается на крыше редкий кот, влюбленный и бесстыжий, Но уже не трогает птенцов, наорется, мучая жильцов, И домой на мягкую постельку. Заслужив морликаньем сардельку.